На сегодняшний день недоверие людей к вакцине от коронавируса, которая именно доступна в России, усугубляется именно недоверием к власти. И многие связывают это понятие и отказываются прививаться, потому что именно власти продвигают эту вакцину. И доходит вплоть до того, что от нее отказываться начинают даже те люди, которые себя не относят к антипрививочникам. По моему скромному мнению, основанному именно на букве закона, Конституция дает нам законное право, хотим мы делать прививки или нет, и это право неприкосновенно. Но что мы видим сейчас? Многие уже регионы ввели, так сказать, добровольно-принудительную вакцинацию, и сделано все так, что у людей просто не остается выбора, либо они делают прививку, либо их отстраняют от работы я уже не говорю о таких попытках дискриминировать непривитых людей, как не пускать их в рестораны, спортзалы и другие общественные места. Так людям просто некуда будет деваться, разве что останется запереться дома, пока деньги у них не кончатся, потому что зарплату им платить уже никто не будет. И все это обернуто в такую вуаля законности. А Роструд по данному поводу нам говорит, что отстранение абсолютно законно и ссылается на статью 76 Трудового кодекса. И в этой статье есть перечень ситуаций, когда можно отстранять человека от работы. И есть такой пункт, в котором говорится, что разрешается отстранять от работы, если это предусмотрено другими законами. Так какие же законы сейчас у нас имеются, которые бы позволяли именно отстранять? Постановление сан врачей субъекта Российской Федерации к таковым законам не относятся. Федеральным законодательством, которое предусматривает отстранение от работы, говорится в статье 33-51 Федерального закона о санитарном эпидемиологическом благополучии человека. Но если мы ее почитаем, там нет ничего про людей, самовольно отказавшихся от прививок. Отстранение от работы, могут только... Отстранить от работы могут только тех, чья трудовая деятельность именно связана с высоким риском заболевания инфекциями. Этот перечень я оставлю по данным видео. А все остальные ограничения просто незаконны и нарушают ваши конституционные права. Лично я не из тех, кто яро выступает за отказ от вакцинации. Ну это такой подход для меня чужд. Как говорится, правовое государство должно начинаться со справедливых законов.